Зоологическому музею Казанского федерального университета подарили чучело двух крокодилов. В Казань присмыкающиеся попали не на своих лапах. Их незаконно пытались привезти из Вьетнама туристы. Но взять себе такие сувениры законодательство России запрещает. Воз э, любых видов э, животных, растений, попадающих под э, списки СТС, э, внесенных в Красную книгу Международный союз охраны природы, регулируется. И, соответственно, если нет необходимой документации, то... Животные растения, а также производные, то есть дереваты этих видов, они, конечно же, занимаются. Оба чучела принадлежали к виду сиамского крокодила, внесены в Красную книгу. Теперь экспонаты будут храниться в Казанском университете, пополняя коллекцию вуза. А нарушителей ждет административное наказание. Олег Кашин, Ленардо Валитьяров, Универньюс.